Итак, добрый день, здравствуйте. Я блокер своего видео, Владимир Пустовит. Веду свои комментарии из столицы, из столицы Кольского полуострова, из столицы Мурманской области, из столицы города Мурманска. Welcome, welcome. Добро пожаловать в город Мурманск. Чего я сюда сегодня пришел? У нас впервые в городе Мурманске появился двухэтажный поезда двухэтажные поезда основная суть этого авто железнодорожного состава идет на в санкт-петербург то есть санкт-петербург мурманск и обратно мурманск санкт-петербург отправка поезда будет 10 часов 10 минут и давайте немножко посмотрим и мы даже просто ожидали ждали ждали когда все-таки к нам в мурманск Приедет двухэтажный поезд. И вот он приехал, наконец-то. Говорят, вот этот состав, говорят, отдали Мурманскому депо. Мурманскому железнодорожному депо. А депо находится вон в той стороне. Также у нас стоит старинный, старинный, старинный, старинный поезд. Локомотив 30-х годов. Ну, в любом городе, так же, как и в Петрозаводске, и в Мурманске, и в, в Ростове-на-Дону, всегда стоят вот такие памятники. Старые локомотивы. Я, конечно, спускаться здесь не смогу, потому что там, а если пройти через дорожный вокзал города Мурманска, там везде охрана. Не знаю, можно ли снимать. На первой площадке говорят нельзя. Но я сниму двухэтажный поезд именно с, с моста. Со второго моста, третьего моста, четвертого моста. Так у нас там первый мост, второй мост и третий мост. Самый основной. Так, еще раз отправка поезда в 10 часов 10 минут. Посадка за 40 минут на этот поезд. Ну, уже говорят, уже что-то еще рановато. Видите, еще рановато. Пока садится в железнодорожный состав, пока еще рановато. Посадка будет где-то, сейчас я вам скажу. Сегодня у нас 9 апреля. На часах у меня 9 часов 15 минут. Ну, остается тут сколько? 10 часов 10 минут он, он тронется с Мурманского железнодорожного вокзала. Надо будет спросить, сколько будет стоить э, нижняя полка на этот поезд. И я потом узнаю, сколько будет. До Москвы, но говорят, до Москвы из Мурманска на двухэтажной не ходят, а ходят пока только до Санкт-Петербурга и, Мур... и из Санкт-Петербурга в город Мурманск. Итак, немножко вам немножко история о нашем городе, о своем родном городе, где я живу. Город Мурманск был создан 1900 1915 году, это самый первый год, 1915 года, когда были присутствовали, присутствовали ученые сюда, приехали ученые, приехали э, археологи, чтобы найти здесь определенную руду и нашли. В 1915 году был построен первый заложенный камень для этого города, а в 1916 году его начали строить. Город, конечно, не маленький для нас. Мурманчан, город Мурманск, не маленький. Это очень большой город. У нас было три района, сейчас уже и четвертый район. К нему присоединен поселок, бывший поселок Росляково. Сейчас называется район Рослякова, города Мурманска. Там есть старая Росляково, есть новая Рослякова. Она, кстати, больше чем, больше, чем Первомайский район. Я посмотрю, надо было быть меньше, по-моему. Так, что хочу рассказать еще... О своем городе ну здесь я я нахожусь близ порта порт порта здесь по этому мосту если идти можно выйти на морской вокзал где находится атомный ледокол ленин так и посмотрим давайте что-нибудь посмотрим я слишком много говорю чтобы вы немножко хотя бы посмотрели. этот центр города, это Октябрьский район города мурманского Вот перед вами, видите, перед вами трех, трех, трех, значит, ромашковая, как говорится, гостиница Арктика, сейчас называется Азимут, потому что компания Азимут перестраивала, перестраивала этот, эту гостиницу. А вообще, по сути, а вообще, по сути, когда мне еще было тогда в 1900 каком году мне было тогда пять лет это по-моему было 1978 год или подождите по-моему 76 год был нет подожди до да, 78 год был и на этом месте где сейчас стоит гостиница арктика и вот и эта гостиница тогда не была современной была старая гостиница арктика деревянная ее сняли э, приняли финский проект финский проект и его построили но ну, когда я тогда мне было 8 лет не подождите сколько же мне тогда лето был да, нет, 79-й год это 6 лет мне было тогда уже и я тогда прибежал в центр города чтобы посмотреть как начали делать закладку гостиницы арктика это был 1978 год Тогда еще сваи били на том месте, где сейчас гостиница Арктика. Долго строили. Финский проект очень дорогой. И, по сути, когда его построили уже гостиницу Арктика, вот, строили, по-моему, или 4 года, или 5 лет. Бог, я уже не знаю точно, не могу вам сказать. Вот. Но пришло время старые уходят и новые, новые принимаем итак, что у нас там находится в том районе там находится железнодорожное депо, откуда выезжают все поезда, которые хранятся там и ремонтируются дальше вон там желтое здание, видите, собственно говоря желтое здание, это угольная шахта угольные шахты угольные шахты это угольные шахты в том месте значит находится э, это самое рыболовецкий порт рыболовецкий порт вот и находится торговый порт мне надо было конечно выйти на улицу комсомольская там вообще-то по сути улица комсомольская или Утраловая. я бы мог более подробнее показать эти, эти территории, как говорится. Но, видите, тут деревни все, ничего не видно, собственно говоря. Так, передо мной что-то. Значит, длинный мост, да. Спускаясь с моста, это у нас судоремонтный завод. Судоремонтный завод. Дальше второе здание серое, тоже судоремонтный завод. И вот если зайти вот за это здание налево, туда вы можете вы, пройти сразу к морскому вокзалу. Да, он даже, он, видите, вон синего цвета, видите, двухэтажное здание, вон деревьями, деревьями подкрыто. Вот это сюда, это у нас морской вокзал. Дальше, ну, ясно, что вот эти, вот эти вот э, поезда, которые сюда, здесь, которые стоят, это чисто угольные, угольные поезда, к, к, к, к, которые привозят сюда сам уголь, его... Его это само раскладывает и на угольной шахте там это хранится. Так. Что касается еще другого показать вам. Так, это управление железнодорожной ветки железнодорожные железнодорожного мурманского вокзала. Это управление. Это мурманский железнодорожный вокзал. Здесь несколько мостов, хотя говорили, что сделают, переделают что-то, сделают какой-то дизайн или крыши, как, например, сделают, как вот в Санкт-Петербурге на железнодорожном вокзале Ладога. Вот. Ну, мы, к сожалению, до этого проекта не дошли, хотя можно было сделать... Здесь э, можно было сделать крыши. Вот здесь можно было, здесь над мостом можно было сделать стеклянные крыши. И на, на том мосте тоже можно было сделать стеклянные крыши. Вот. Ну, вы, к сожалению, не стали где-то делать. Или не хватило государственных средств или денег. Вот смотрите, люди уже начинаются уже подходить к поезду, потому что они поедут. люди ждут своей поездки люди ждут своей поездки отправления ну ладно все таки я вам показал двухэтажный поезд отправки его 10 часов 10 минут все времени у меня на карте памяти еще кое-что сейчас я посмотрю сколько ее так карты памяти у меня еще должно быть остаться ну давайте немножко пройдемся по железнодорожному парку хотя он здесь были раньше здесь находились лавочки но сейчас лавочек нету потому что сейчас зима вот ну сейчас пока тут никуда нигде тут не сесть честно говоря так, вот там у нас железнодорожная полиция, тут двери находятся. Ну, давайте я, по сути, пойду тогда, э, выйду с железнодорожной площади и пойду в центр прямо гостиницы Арктика. Я хочу вам рассказать об этой Арктике, что она себя представляет. Кстати, здесь находится у нас... Рыбный магазин Arctic Fish Здесь, кстати, вот, видите Arctic Fish, режим работы С понедельника Так, в воскресенье с 8 до 21 часа Доставка Доставка 70077 Arctic fishru Вот здесь, кстати, самые дешевые рыбы В основном рыба в городе у нас Она очень дорогая Почти недоступная Хотя можно купить там, знаете Какой-нибудь маленький Куличок Здесь, кстати, останавливается пригородный автобус. Это МАСТ-203 100... МАС, и МАСС-2103. Также здесь находится у нас Что еще? Старые старинные дома. Ветхие дома вот эти, хотя их ремонтируют у, железнодорожного... у железнодорожной площади. Так, как у нас называется у нас эта улица? Эта улица называется привокзальная. Дом 2. Так, идем дальше, поднимаемся. Значит, это у нас какой? По-моему, 108. 108 или 106. Ирландский. Это у нас ресторан. Ресторан. Хотя, честно говоря, туда мало кто ходит. Говорят, дорого. Видите, как у нас дома-то отремонтировали? Старинные дома эти, старинные. Харцпук. Так, а вот через дорогу с левой стороны, вот это здание, это Мурманский музей. Мурманский картинный музей. Мурманская галерея. Так, здесь у нас магазин «Легион военное снаряжение». Так, и так далее. Значит, по поводу транспорта. Какой транспорт в городе Мурманске? Ну, конечно... Давайте я пока поднимусь, потому что, эти машины гремят. Я, когда поднимусь, перейду через через через дорогу и пройду прям в парке. Значит, здесь ходят, значит, вот этот автобус МАЗ. Это маршрут номер 5, маршрут номер 5 и маршрут номер 33. Вот маршрут, маршрут номер 33 как раз едет как раз э, район рослякова далеко ехать это по конец ту сторону куда, он сейчас, куда они сейчас едут единица единица ездит по нижней э, по нижней ростинской по нижней ростинской это внизу вдоль портов рыбных портов кранов пятый вот маршрут это маршрут Кстати, автобусы МАЗ были поставлены к нам недавно. Они были привезены к нам в 2017 по-моему, в 2016 году. До этого у нас мы бы ездили на каких-то тесных автобусах. Мы их сняли с маршрутных. Так, а сейчас хочу вам показать, как у нас чистят дороги. Мурманское МУП называется. Мурманское предприятие городского хозяйства. Там находится у нас, вон, белого цвета, видите, это Ледовый дворец. Так, ну, мы с вами зашли на территории парка, напротив, город... напротив гостиницы Арктика. Так, сквер на улице Ленинградская. Фонтаны, памятник жертвам интервенции, вот он у нас там стоит. Стелла в честь памяти тех, кто отдал свою же жизнь в борьбе за свободу в ходе оптической кампании во время Второй мировой войны. Стелла жертвам политических репрессий. Давайте прогуляемся. Конечно, жалко, что у нас еще только зима идет. Видите, плитки положили. И очень ровные плитки, очень мощные, крепкие. Фонтаны у нас сейчас, конечно, не выключены как и в любом городе. А вот у нас памятник жертвам интервенции. Жертв жертвам интервенции. Ведь так, это у нас. Что у нас это? А, это у нас это самое фонтан. К сожалению, не работает. Дальше там у нас у нас стоит сцена музыкальная сцена там же кстати там собираются коммунисты как и обычно но не часто так что у нас здесь находится так а -а -а -а. схема эвакуации так это памятник интервенции интервент От... так давайте я прочитаю сам памятник чтобы было понятно так, жертвам интервенции с 1918 по 1920 годы мурманские рабочие и рыбаки в день десятилетия Великого Октября. Интервенция действительно была на территории Мурманской области и в Архангельской области тоже были интервенты. Были англичане, французы и хотели не захватить весь север. Но пришли коммунисты и их просто, просто всех выгнали. Выгнали. Очень много кладбищ стоят этим интервентам, солдатам. И Вархангел. Ну, правда, это честно говоря, в Архангельской области. Не знаю, как у нас здесь в Мурманской области. А вот Архангельской там очень крупные кладбища, кстати. Посвященные интервентам. А вот наши русские памятники, которые солдаты, которые погибли. Защищая Архангельскую область, защищая Муромскую, почему-то вот их не могилы, почему-то не ухаживаются. Я вот это не могу понять. Ну, перед вами гостиница Арктика. худплас. Там банк ВТБ банк. Здесь у нас кафетерий Деликан называется Дели кафе, Дели кафе. гостиницу конечно ремонтировали долго но очень красиво сделали крышу подняли это специальная под высоко автобусы так дальше что что у нас здесь угол угол куртки чего только здесь нет куртки Постельное белье И так далее в связи, в связи с коронавирусом К сожалению В городе по сути мало кто гуляет Но сейчас люди в основном на работе находятся Это подземный гараж Относящийся Гостиница Арктика То есть гостиница Азимот. Автопомой Автомойка 55, 44, 59 до 22 часов Так Здесь обычно у нас проводятся обычно всякими музыкальные мероприятия, митинги и так далее. Кстати, здесь недавно было это самое: люди собрались здесь на пятиуглах и требовали освобождения Навального. Ну, конечно, их всех быстро просто напросто. Они, они даже не смогли дойти до УВД Октябрьского района. Вот здесь мы находимся в Октябрьском районе, их просто всех. Тут же начали арестовывать. Или арестовывать, или просто начали сами уходить. Так, как, так сказать, несанкционированные, как говорится, митинги всегда будут всегда жестоко погашаться. Увы, к сожалению. Так, перед вами гостиница «Меридиан». Их две гостиницы «Азимут Арктика». И гостиница Меридиан. Это гостиница тоже. Это торговый супермаркет развлекательная волна. Там у нас Макдональдс и так далее. Так. Что еще вам показать в этом городе? Так, находимся мы на территории... Это центр города основной. Площадь это называется 5 углов. Пять углов. Вон там, видите, крыша из-под деревьев. Показывается, да? Треугольная. Это Государственная Госдума. Мурманская Госдума. Дальше. Торговый центр пять углов. Он следующий. Так. Так, так, так. Так, что здесь находится? Это проспект Ленина. Проспект Ленина очень широкий проспект. Кстати, смотрите, к 9 мая готовятся посиделки для ветеранов Великой Отечественной войны и для администрации города Мурманска. Готовят уже 9 мая. Здесь будет проходить военным маршем. Торжественно будут проходить военные матросы, военные пехотинцы также будет показываться техника военная так конечно еще флаги не, не высветили не повесили еще флаги но я думаю что время придет они сделают так был такой проект заасфальтировать вот эту территорию. Видите, если мы здесь есть у нас, так сказать, асфальта, тут его нету. К сожалению, увы. Видите? Тут в основном щебенка какая-то. Здесь можно тоже было сделать. Асфальтировать в этот весь круг. Елку уже сняли, уже новогоднюю. Сняли. О, смотрите. Первый раз вижу. Посмотрите, что построили. Юрта. Представляете? Юрта! Юрта! Не знаю, что в этой юрте, но очень интересно сделали, смотрите. Как финская юрта или как сибирская юрта. Ну давайте, буду подниматься. Гостиница Арктика. Так. Очень красиво. Вы смотрите, да? Красота. Это у нас юрта. Какая красота. Азимут. Ой, я уже якаю. Обо мне уже кто-то думает. Так, подземный переход. Это так, это автомобильный гараж подземный так так ну в артику я пока честно говоря даже не знаю можно ли там снимать на видео но я пока рисковать не буду но ну, может скажет нельзя там снимать хотя конечно можно сделать видео Значит, что хочу сказать. Город Мурманс построен на скальных породах. На скальных породах скальные сопки. Так называемые скальные горные сопки. Горные сопки. Вот. Вон там, видите, дома? На высоте, видите, построены. Это, по-моему, у нас сейчас скажу. По-моему, это у нас... Так, сейчас, подождите. Или Северный проезд. Так, а да, да, это северный проезд. Это северный. Нет, подождите. Да, это северный проезд. А дальше выше вот эти вот дома. Там дома 93 серии. Это Верхнеросинская. Так, там же, где я там и живу. Статус-клуб. Пятерочка, Росбанк, артика Так, Почта Русь, Почта России. Почта России. Здесь индекс почты 183.038. Это центральная почта, Россия, центральная почта России в городе Мурманске. В каждом районе есть своя почта России. У нас в городе на улице Мира есть. Улица Мира 6, по-моему, или 9. Почта России. Так. Обычно, знаете, слышно так. Елена Фурс. Меховая фабрика Елена Фурс. Обычно идут рекламы всегда по телевидению. Вот где находится фабрика по производству меха. Елена Фурс. Улыбка радуги. Улыбка радуги. Так, дальше что там у нас идет? Посуда какая-то. Евророс конечно, в нашем городе Мурманске, увы, к сожалению, закрытый. И прекратил свое существование. Почему? Какая причина? Вышла только, только по одной. Дело в том, что в, в промзоне, в Ленинском районе, в промзоне, э, сам головной, головное предприятие Евроросса, там, где склады их были, э, дальше были фабрика по производству различных, различных продуктов. И там произошло полное затопление всей этой территории. И, увы, после того, что произошло под затопление всего, Евророс прекратил свое существование. Так, вот перед нами через дорогу это бывший военный госпиталь. Сейчас там располагается Сбербанк, и, по-моему, еще Газпром какой-то, непонятно, что, по-моему, Сбербанк здесь находится. Да, точно, Сбербанк. Аптека Валар. Так. А здесь у нас находится кафетерии, Кафетерий. здесь у нас коктейли, торты, десерты, кофе, пирожные, кофе и так далее. Это у нас называется кафе Юность, по-моему. Кафе Юность. Видите, даже название, кафе Юность, даже название кафе «Юность» убрали. Так, давайте будем переходить через дорогу. Ну а здесь мы с вами подошли к центральному стадиону города Мурманска. Здесь стоит памятник... Анатолию Бредову, который погиб, взрывая свои гранаты против немцев. Анатолию Бредову комсомольцы, молодежь Мурманска. Давайте посмотрим, что здесь. Так, боец исконно русский город. Так. Ага. Так, так, так. Педсама Так, ну ладно, это потом. Так, дальше что? Что хочу сказать. Мурманск считается городом-героем. Во время Великой Отечественной войны город был разрушенный. Хотя центр немножко, немножко сохранился. Но в основном город во время Великой Отечественной войны... А сюда, кстати, хотел так, хотел Гитлер завоевать на Кольском полуострове все, что угодно. Он хотел сделать так, чтобы здесь уничтожить всех. Вот эти дома были построены после уже Великой Отечественной войны. Старинные дома, теплые дома, кирпичные. Сейчас пока на стадионе ничего не проводится. В основном, когда идут праздники, праздник рыбака или праздников союза, тогда начинаются какие-то праздники. Значит, далее. Здесь перед вами основная администрация города Мурманска. Мы его называем Белым домом, Белый дом или Желтый дом. Здесь присутствует и работает губернатор Мурманской области Андрей Щибис. И все остальные сопутствующие депутаты и работники. очень длинное здание, оно состоит из, из трех зданий, центральное здание, левое здание крыло и правое крыло. Кстати, в 2019 году я пришел на прием главе муниципального образования Татьяне Ивановне Пряниковой и пришел я сюда вот в это здание левое на второй этаж. Я просил ее, чтобы у нас на Верхней Верхнероссинском шоссе напротив нашего дома через дорогу построили э, продуктовый супермаркет, магазин. И мне, нам ну, пошли навстречу. В июне 2016 году уже начали э, выбивать на том месте камни. Сделали... Сделали первый, первый фундамент. Долго его делали. Ну, где-то, сейчас вам скажу, в июне 2016 года начали. И закончили только-только в только 2020 году. В сентябре месяце его построили торговый центр. Мы хотели там Евророз, должен был, но там стал Макгет. Увы. Так. Так, это пересечение улицы Ленина, улица Ленина и Карла Маркса. Пересечение улицы Ленина, Карла Маркса. Проспект Ленина, Карла Маркса. Так. Значит, напротив меня, на первом этаже, в угол, прям угол, находится институт архитектуры города Мурманска. Институт архитектуры. Это у нас стоит музей. Сейчас он находится в ремонте, его ремонтируют. Говорят, переехали куда-то на больничный городок. Пока идет здесь ремонт. Так. Вон там находится у нас. Видите там, это Мурманский бассейн. Мурманский бассейн. идут жилые дома старинного типа кстати мне нравятся такие дома они очень теплые удобные никогда там не забыть там никогда не заболеешь всегда будешь здоровым. не то чтобы вон те дома кирпич не кирпичные а бетонные построили их это у нас маршрут по-моему Шестерка или тройка? Чуть ли не вижу без очков, честно говоря, далеко не видно мне. Так, это у нас парк. Второй парк. Тоже очень красивый, но маленький. Вот. Мурманский областной краевический музей. Мурманск музей. Дальше. Так, региональный студиас. Так. Ну, все-таки Мурманску можно походить и посмотреть, да? Смотрите, какая красивая система в городе Мурманск. Посмотрите, помимо того, что город находится на, на камнях, а земля у нас и четвертая, здесь мы видим сам центр и видим, смотрите, на горах. Какие дома красивые, да? Наверху там находится северный проезд, улица Кельдинская, и улица Седовая, и улица Верхнеросинская. И улица Старостина. Магазин Дексим. Это Сбербанк. Это Сбербанк. Так. Улица Ленина. Здесь у нас какая улица? Тут даже не указано, какая улица. А вон синего цвета, голубого цвета, это городская больница. Городская больница. Так что хочу сказать в городе Мурманске. Дороги очень широкие, Мурмовские, особенно проспекты. Ленина, Кольский проспект и другие, также Челюскинцев. Дороги на, на этих в этих проспектах дороги очень широкие ну, вот бывают только такие вот мелкие собственно говоря это очень редко изредка город чистят очищают потому что зима уходит и сейчас придет уже весна. Супер-вэйк. <звы> Арки какие большие, а? Вообще. Это у нас что это у нас это у нас а это у нас брусника парикмахерская парикмахерская перехода нет здесь у нас что у нас брусника семейная парикмахерская опять брусника дальше здесь у нас royal medic какой-то непонятно Хотя здесь раньше была столовая раньше кстати при советском союзе здесь была переменная называлась у нас пельменная меня мамочка, царце небесное, она меня там кормила. В 70-х годах. Сейчас, сейчас Что сейчас здесь находится, ну, пока мне там неизвестно. Так, это мы... Пере... Так, это кто там переехал? Так. Все новостройки Санкт-Петербурга и Москвы. Мы, мы переехали. Они переехали куда-то. Володарского.. Или, нет, подождите, это улица Октябрьская. Пересечение проспекта Ленина с улицей Октябрь. Улица Октябрьская. Вон там находится у нас Мурманские. Мурманская прокуратура так Октябрьская 3 там адрес так это у нас завернул шестой троллейбус ездит он у нас в Пермайский район а дальше у нас идет другой троллейбус или тройка по-моему или шестерка ну что самое удивительное здесь в городе Мурманске многие старинные дома вот их э, отремонтировали конечно с внешней стороны что там во дворе непонятно не но я все-таки догадываюсь огромный Вильде Берейс. Виль Берейс. потолок акции и так далее Девяносто Ленина. Есть, конечно, жилые дома. Это жилой дом. Также здесь есть и офисы. Но есть также и жилые дома. То есть жилые квартиры. Жилые дома, Жилые дома. Так, это у нас, вот это оранжевого цвета, это у нас баня. Это баня. Это баня. Дальше. Это ресторан «Медведь», который желтого цвета с коричневой крышей. Так. Это я не знаю, что там внутри у них, что за здание. Так, что еще можно посмотреть, да? Так, и вот мы пришли. Мы пришли уже к горе. Там дальше идет подъем дороги. Э, происходит там проспект Папанина. То есть улица Папанина. Там ездит автобусы 10. И дальше подниматься. Там, собственно говоря, вон видно дома. Это северный проезд. Северный, вон, блочные дома. Это северный проезд. Так, здесь у нас магазин Североморис. То есть продуктовый. Здесь с этим нужно что-то подешевле даже купить. Так, ну, я вам немножко чуть-чуть рассказал о центре. Не весь центр, но какую-то часть вам рассказал. Это.. Так, это заворот с улицы Ленина на Карла Липнихта. Вот это проспект Карла Липнихта. Карла Липнихта. Так. О. так это я заканчиваю первую серию свою первую серию о своем городе и буду снимать вторую серию потому что у меня на карты памяти это на карты памяти места очень мало поэтому я пока сейчас отключаюсь вот и через некоторое время я буду снимать вторую серию про свой город Мурманск. Все, пока я Владимир Пустовит, я заканчиваю свои комментарии, вот и пока. До встречи. Это был город Мурманск из города Мурманская. Все. GoPro стоп видео. Итак, добрый день, добрый день, и я Владимир Пустовит. Ввиду свои комментарии своего родного города Мурманска. Добро пожаловать в город Мурманск, столицу Мурманской области, столица Кольского полстров, город, столица, город Мурманск. Это уже вторая моя серия. Первые уже посмотрели, как то сейчас. Сегодня я хочу вам рассказать о трагедии, то, что произошло у нас 23 февраля. Вот это торговый центр, это продуктовый вещевой, продукт, продуктовый вещевой, Центр, он полностью у нас сгорел. Говорят по какой причине, говорят что-то подожгли. И огонь начался вот от вот с верхней части крыши, вот оттуда пошел огонь. Это двухэтажное здание. Там вот где у нас треугольники вода, там у нас присутствовал у нас у нас это второй этаж и первый первый а первый внизу здание было разрушено к сожалению сгорел он полностью здесь как говорится погибли и продукты и вещи рядом мы проходим здесь была мастерская аудитория аппаратуры к сожалению все сгорело но восстанавливать говорят не будут будут этот продуктовый вещевой центр будут его разбирать даже машины стоят очень сожалею что все так произошло увы дыма было здесь очень много даже почти за целый километр не видно было ничего здесь я иду по проспекту героев североморцев по герой североморцев на ту сторону, где машины ходят, Там проспект Челюскинцев. Соединяется он здесь. Так, что здесь есть? На, здесь на улице Герой Североморцев. Так, что ли это? Я не знаю. Так, Товары для школьного офиса. Класс. Дальше. Стоматология. Платная. Платная стоматология. Она закрыта. Увы, к сожалению. Не всякий пойдет. Здесь извините лечить свои зубы за большие деньги здесь у нас стоит значит это у нас детский садик вот детский садик здесь у нас присутствует кафетерий градус В кафетерий градус здесь делают и шашлыки здесь делают пирожки и так далее продаются алкогольные напитки и пиво пиво вино Потом, значит, газировка всякого рода. Работает 24 часа в сутки. С той стороны находится у нас детский парк. Его только недавно отремонтировали, то есть переделали, перестроили его. Перестроили его только недавно. Год или два года назад уже. Но очень красиво отделали. Именно все для детей. Для маленьких детишек. Раньше я вам отсылал фотографии, но на это фотографии. Сейчас это пока я видео. Я вам показываю на видео. Так, кофей ты, кофей, кофейня, кофейня номер один. Кофейня там есть. И вот смотрите, какие русские богатыри стоят. При входе в детский парк. Русские богатыри. Дальше. Вон у нас стоит эта самая православная церковь. Он называется «Спас на водах». Значит, почему он был построенный? Дело в том, что когда произошла трагедия с военно-подводной Курск, которая погибла в Баренцевом море, на этом месте решили построить эту православную церковь. Но в 1991 году, когда мне, было еще, мне тогда еще было 19 лет, мне пришел сон. Мне пришел сон... Вот над этим местом, где стоит сейчас храм Спаса Наводов, там его вообще не было. Это просто было чисто лес. И вот как раз во сне мне во сне мне пришло знак над этим местом, где сейчас стоит храм Спаса В то время был лес, а над этим лесом над небо был сияющий желтый желтый, православ... желтый крест православный. Это во сне. Я тогда проснулся, спросил тогда. Так, а что у нас здесь находится? студия студия эстетики элит называется так элит комплекс индивидуальной программы для лица тела и волос и ароматестирование селит плит работает с 10 до 20 часов вот если будете здесь прийти к нам в гости в мурманск на экскурсию уже будете кое-что знать да, вот, да, кстати, по поводу храма Спасановодов. И вот мне тогда приснился сон в 1991 году, в первом году. Храма тогда этого не было. Здесь был лес. Дорога здесь была, не расширенная, маленькая была, ее расширили. Вот. И на этом месте, вот где сейчас стоит этот храм, над этим, еще до этого построенного храма, над этими деревьями был в небе сияющий огромный крест. Правда не православный, а католический. Не знаю почему, но сияние было его мгновенно. Я проснулся, спросил тогда, говорю, мам, царство небесное, Крас Петровну. Я говорю, мам, я же знаешь, как у мне сон пришел? Я говорю, вот, я говорю, какой-то, говорит, над лесом, вот недалеко, вот здесь, вот я про это место говорю. Пришел сон, что сияющий крест, сияющий крест христианский. А что это, непонятно. И только потом мне стало понятно, через много лет, когда произошла трагедия военной подводной лодки Курск, подводной лодки Курск, на этом месте построили храм Спас на водах. Храм спас на водах. Кстати, здесь собирается строить второй огромный кафедральный собор. Вот если зайти сюда, по этой лестнице, и направо, вот там, где машина, джип, стоит, и спуститься по, по лестнице вниз, там стоит православный крест. Видите, сюда приезжал патриарх Кирилл Московский, Сия Руси, и освещал это место. Здесь будет огромный кафедральный собор, выше, чем вот это, даже до небес. Но когда я его начну строить, вот это тоже нам неизвестно. Итак, я немножко зайду. По ту сторону, вот как раз в зеленый цвет можно пройти. Он, видите, православный крест стоит коричневый. Вот это было, это осветил патриарх Кирилл Сиаруси. Он приезжал, судя по, торжественное его принятие, торжественная встреча. Здесь было очень много было очень много сотрудников полиции, много было народа и так далее здесь светильники и так далее здесь у нас тоже стоит интересный православный памятник видите, тут что-то они заделали видите, даже табличку не могут это так во славу свя свя слава святые единодушие в нераздельные троицы при святейшем патриархе Московском и всея руси и кирилле высокопросвященной митрополите мурманском и мочегорском симоне симоне губернаторе мурманской области так дальше кофта маринева васильни в лето Господне от сотворения мира 1525 Рождества и так далее, Бог. Видите, что написали. Ну его построили в честь приезда Московского Патриарха Всея Руси Кирилла. Иисус Христос. Так, это еще не все. Здесь произошло еще строи... второе строительство. Это, конечно, заменитый вот этот парк у нас в городе Мурманске. Здесь на Верхней, здесь пересечения Верхней Росинской с Героев Североморцев. Кстати, вот здесь, где я сто... стою, здесь здесь происходит граница между между. Октябрьским округом, Октябрьским районом, вот который я вам показываю. И здесь граница уже связана с Ленинским районом. Вот отсюда уже начинается вот этот Ленинский район, вот до гостиницы Панорама. Вот видите, есть так. Я вам хочу показать. Так. Что еще можно показать вам здесь? Смотрите, знаменитый маяк. Но, к сожалению, маяк он просто только как музей. Маяк этот не работает. Он стоит просто как памятник. Сейчас я спущусь более низко и покажу вам памятник, посвященный гибели военной подводной лодки Курск. К сожалению, очень много тогда военных матросов погибло. И вот смотрите, когда военные подводную лодку Курск сюда привезли в док, его хотели полностью разрезать и уничтожить. Но вот эту часть военной подводной лодки «Курск», вот эту вот рубку, видите, рубка стоит, да? Она была, и решили ее сохранить и перевести сюда, как памятник, памятник, как память о погибших военных, военных моряков. Летом здесь очень шикарно, здесь деревья распускаются, листочки Приятно и дышать, и гулять. И играть в мяч, там, например, или в баскетбол какой-нибудь, собственно говоря. Вот. Сейчас я иду к этой подводной лодке Курск. К этому памятнику. Кстати, рубку вот эту вот, когда ее привезли, она, конечно, ее заделали. То есть, задемонтировали ее. Стоят здесь повешенные православные. Итак. Я Владимир Пустовит. Веду свой комментарий своего родного города Мурманска. Добро пожаловать в мой город. И я хочу вам показать с птичьего полета. Октябрьский район города Мурманска. Сейчас я нахожусь в парке. Продолжаю свою серию. Это уже третья серия. Потому что у меня, когда я вам начал спускаться сюда к памятнику... По погибших военных моряков. У меня сразу вырубилась почему-то батарейка. Поставил другую. Так, продолжается дальше серия моя. Так, итак, я приглашаю, я вас пригласил в столицу города, в столицу Кольского полуострова, в столицу Заполярия Мурманской области, город, в столицу Мурманской области и Заполярие в город Мурманск. И сейчас мы идем к памятнику где покоится память о погибших военных моряках, которые погибли в мирное время в Баренцевом море. Морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Вот эта настоящая рубка, которую привезли сюда из ДОКа. Ее хотели демонтировать, но решили все-таки сохранить как память о погибших. Моряки-подводники, погибшие в мирное время на затонувших ПЛ. Здесь очень много погибших людей. Какого числа все это было здесь описано. вот И так далее, и так далее. Все перечитывать не буду, потому что это длинная история. Так, здесь стоят, конечно, всегда живые цветы. Ну, конечно, люди приносят эти цветы, когда наступает конечно, память, наступает, конечно, память, извините, я уже заговорился, когда происходит праздник по их памяти. Видите, здесь стоит Иисус Христос, святой Федор Ушаков, Федор Ушаков, даже его светили и другие, конечно, здесь... Святой Николай Чудотворец, Иисус Христос, Святая Матушка Богородица, все ангелы, арханги. Видите, даже вписаны здесь, э, встроены сюда фотографии погибших военных моряков в мирное время. Их не стало. Их просто не стало. По количеству людей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Семь, восемь, семь, восемь, пятьдесят И так далее тоже. Семь, пятьдесят И еще раз пятьдесят шесть. Итого здесь у нас погибло. Так, 56. шесть. Двенадцать у нас, десять. Сто человек погибло. Представляете? Сто военных и еще пятьдесят шесть. Ну, вот считайте. Сто еще пятьдесят шесть. Это 168 деток. Собственно, вот так вот. И еще, видите, сколько людей погибло. Сколько матросов погибло в наше мирное время. Да будет им. Да будет им Царство Небесное. И будет у него у Бога всегда. Аминь. Так. Памятник музей. Это у нас маяк. Но он не работающий. Чтобы подняться на второй маяка, это нужно здесь подниматься на второй этаж. Извините, вход на второй этаж изнутри нету. Увы, это памятник. Здесь напротив меня улица Ростинское шоссе. Это пятый, там, по-моему, 6-7 дома в этой 93-й серии. Я живу здесь за этими домами. Там второй дом, у меня вот такой типа типа блочного так что это у нас за памятник чтобы вам было немножко понятно так ансамбль мемориал в память о погибших в мирное время моряках режим работы зала памяти среда четверг пятница с 11 до 17 выходные праздничные дни с 10 до 17 часов 10 до 17 часов но ну, вот когда приедете сюда вам будет интересно можете здесь сюда прогуляться сюда, когда вас сюда привезут на туристическом автобусе, и вы видите, дальше у нас стоит якорь, огромный якорь, причем, говорят, якорь это настоящий, не какой-нибудь, а настоящий, настоящий якорь. Сняли его, по-моему, именно с, именно с этой, с подводной лодки Курск, по-моему, сняли, что-то, честно говоря, я вам не буду врать точно, вот, но то, что, то, что как оно было, так оно и произошло. Так, да, ладно, я слишком много говорю, не в попавке говорится, но у меня ведь у меня несколько есть видео. Я все равно волнуюсь, когда показываю какие-то э, места города Мурманска. И вот перед вами перед вами весь Октябрьский район. Также здесь отсюда начинается уже Первомайский район, далеко там а, Мурманская он вышка телевидения. Сопка Варничная называется, где находится сама вышка телевизионная. это вот эти дома, которые мы с вами видели тогда еще в центре города, когда я вам показывал Бору. Дальше там, значит, с этой, с левой стороны это улица Верхнеросинская идет. Дальше вон там длинные еще дома, блочные. Это у нас улица Старостина. Это улица Старостина. Вон далеко. Пониже идет целый комплекс жилых домов. Это Северный проезд. Ну и пониже, конечно, уже идет э, проспект Попанина. Проспект Попанина. Здесь идет проспект Челюскинцев. И здесь вам можно даже показать. Э, показать здесь прям Кольский залив. Вот видите, начинается его видно. Кольский залив. Вон там и док стоит. Дальше портовые краны. Значит, торговый порт, рыбный порт и так далее, и так далее. Так. Значит. Ага. Значит, вам будет интересно, когда вы сюда приедете, вам уже будет известно, куда, чего, куда сюда идти, как проходить и как подниматься и как опускаться. Вот. Так, что это у нас за памятник здесь стоит? Надо будет посмотреть, надо мне прочитать полностью текст про этот памятник. Что здесь написано? Так. Ага. Что-то стерто название. Слатов, туманы, крики, байки память, крик, чайки, память болит. И память болит. Но земля вашу славу хранит. Будто памятник вам, осиянно. Осиянно. На скалистом щите океана, город Мурманск, стоит. В 2001 году в городе Герой Мурманский началось строительство мемориала морякам, погибшим в мирное время. Вот понимаете, это был вот этот первый э, закладочный э, камень. Щ, щ, щ, именно с этого памятника началась закладка и строительство вот этого мемориала, вот этого парка. Вот это первый камень был. Потом начали строить значит, вот это вот, лестницы вот эти вот, потом начали строить памятник, музей, это самый маяк, дальше потом памятник подводно-военно-лодки Курск и так далее. Кстати, хочу рассказать, вот многие спрашивают меня в городе Мурманске каков вообще здесь климат. Знаете, я вам скажу так, и да, и нет, потому что дело в том, что прежде всего Мурман находится на севере, это не Сочи, это, это север здесь температуры прежде всего да вы давление в мурманске я вам хочу сказать воздух здесь он тяжелый воздух тяжелый здесь мало кислорода мало вообще витаминных комплексов мало очень витаминов и тяжелый кислород тяжелый воздух но дышать можно морской при прилив всегда идет в нос а вон там, видите, вон там стоит памятник Алёше. Памятник Алёше. Я как-нибудь побываю там и покажу вам этот памятник. Приеду туда, буду снимать его. Хочу вам рассказать про памятник Алёше. Его начали строить в 1979 году и закончили его строительство к 9 мая в 1974 году. Именно к 9 мая он был построен и торжественно был открыт. Было очень много военных ветеранов, внуков было, бабушек, сыновей, военных было, матросов и так далее. Был тогда, был тогда городской секре секретарь тогдашнего, тогдашнего Мурманска. И вы знаете, чем мне напоминает вот эта вот гора? А вот эта гора мне напоминает район Сочи Знаете, вот есть такой у них район Бытха Район Бытха, да? И вот здесь, смотрите, то же самое в Мурманске Вот, кстати, многие места, они очень похожи, как в Сочи Видите? У нас тоже горный город Горный со сопочный город Горный сопочный город У нас везде по -по поднятие, спуски Это не Санкт-Петербург, это не Москва Это он похож больше всего даже на Сочи Просто здесь не хватает, конечно, вот тех диковинных вот этих деревьев, которые находятся, э, сочинские деревья, которые находятся в Сочи, а у нас их нету. Вот, улица на улице Новогинская. Вот. Не хватает у нас, конечно, пальм у нас нету, как есть которые в Сочи и в других э, южных городах. А вот у нас их нету, пальм нету, этого нету. Обычные вот такие вот деревья, которые распускаются, как в середине России. К сожалению, увы, север. Увы, север. И здесь твердая... Значит, по поводу почвы. Почва здесь твердая, каменная. Почему здесь, в этом городе, не строят метрополитен? Потому что здесь очень твердая основа земли. Если мы ездим, например, в центр России там Тверская область, Московская область, там Ленинградская область или там другие области, то там, конечно, там земля плодородная. А здесь, на севере, тут они, она, конечно, очень тяжелая, свинцовая, каменная. В основном здесь очень много камней. Видите, камней здесь целая куча. О, смотрите, часы-часы поснимали. Кстати, здесь были часы летом, а и вы сняли часы. Ну, на скорее всего, будут установлены, наверное, скорее всего, летом. К весне. Так. Ну ладно, в общем, пока то, что я вам хотел рассказать, рассказал вам какую-то часть из моего третьего фильма. И четвертый серию я буду тоже делать. Сегодня по обеду нет, не наверное завтра, скорее всего. Потому что завтра будет, говорят, более теплее, будет солнышко, будет и завтра я э, по пойду еще к одному мемориалу города Мурманска, который находится вот здесь, вот, где Семеновское озеро. Находятся исторические фотографии с 1941 по 1945 год когда Мурманск был полностью разрушенный. Одни были печные, печные трубы. Представляете? Это просто ужас. Ну, город выс... выстоял. После Великой Отечественной войны город начали заново отстраивать в 50-60-е годы. Конечно, Гитлер хотел много чего здесь. Завладеть многими вещами. Видите, даже на память здесь вешают замки. На память, что здесь у нас написано. Ну-ка, Дмитрий и Надежда, 30.06.2018 года. То есть это символ того, символ соединения любви. И эту любовь никогда не, не, не разорвать. Видите, вот когда построили вот этот а, жилой дом, конечно, он все перекрывает. Непонятно, почему в этом месте его построили. Надо было посмотреть, как он в другом месте. Видите? Так. Что находится по ту сторону Польского залива? Тут, конечно, вам все не, посма... не... не показать, потому что это надо иметь вот на той горе. Когда я буду находиться, я, там, я покажу вам районы это по ту сторону Польского залива. Там находится поселок Абрамыс. Это район уже первомайского района города Мурманска. Там тоже район города Мурманска. Поселок значит, Абрамыс, поселок Дровяное и так далее. Еще какие-то там. Я посмотрю у себя на карте и вам точно расскажу. Ну ладно, все пока. В общем, ждите меня четвертой, ждите от меня четвертой серии. Пока. GoPro стоп видео.